вдоль к они вот так, вот так растут То есть вдоль вот туда в длину квадратные мышцы вот сюда широчайшую мышцу вот туда видите лопать чуть меняется трапеция идет вот так вот вместе со всеми лопаточными мышцами вот так вот. значит вдоль этой трапеции вот вдоль потом подключаем верхнюю трапецию вторую руку можно вот руками вот так и потом, вот не отходя от кассы, где закончили, там продолжаем другой движение параллельно. Параллельно всего тела. Техника, техника роллинга, вот такой вот небольшой. Проходим все параллельно. Ну, вообще эта техника рубанок делается быстро. Это растирание, поэтому смотрите без разговоров, как она делается. Ого. Угу. Широчайшая торопеция. Верхняя трапеция и вдоль. Видишь, видишь? спина на ноги. Когда спина. работаем вдоль, спина, ноги. да, я специально ноги расставил и подальше отошел, чтобы э, не перетруждать себя все время этими движениями. Мы как бы ложимся на человека. вот. Чтобы спину передвигаем, не передвигаем, да, спину. Берегу. Спина да, отдыхает. Да, и в этот момент наша сама спина работает, лопатки работают, сами себе с этим. Втягивается. И нот ну, до сюда, закончили здесь. Далее ставим лодочки. Вот позвоночник это причал. Первую лодочку внедряемся. Воздействие на кости. Если вы заметили, все локтевой техники это уже на кости воздействия. Таз отодвигаем, а тут плавающие в стороны. С выдохом. Предлагаем человеку всегда дышать. Еще раз с выдохом. Давим вот этой косточкой. И получается, мы не двигаемся, не скользим, это не массаж. Вот ставили и как раз порка, так раз, раздвинули. Потом пошли плавающие два ребра, их можно пропустить, они не активны. А вот дальше, от 10 получается ребра, всего ребер 12, вы знаете, да? От десятого ребра, двигаемся вверх, также вставляя распорки между ними. Ну, по факту получается, между десятью ребрами сколько, по Девять. Девять, правильно. 9 плюс 1, получается еще 9 лодочек здесь. Поставили. Прозвучал выстрел пистолета стартового. И пошла регата. Первая яхта пошла. Видите, волны за ней какой шлейф, раздвигают ребра. Вторая регата пошла. В смысле, яхта. Третья. И четвертая, шею и плечо. Раздвигаем. Получается, сначала поделили на четыре участка, четвертое этого плечо, потом на три участка, раз-два, три, потом на два участка, раз-два, потом на один участок, на три участка, шея тут нас уже не интересует, два участка и третий, один участок, да, вместе с бочиной вот так вот все растягиваем в ширину, в длину, растянули. То есть получилось... 4, плюс 3, 7, плюс 2, 9, плюс 1, 10. 10 их поставили, 10 их запустили. Правильно? Не считать. И теперь ставим локоть вот сюда. Получается, по диагонали, на самую высокую точку крестца. И вот выступ вот этого, где ямочка обычно получается вот так упал. Второй ставим за астистными, вот сюда, на реберно-поперечное соединение вот тут. То есть астисты не да? трогаем. Вот поставили второй, дальше и раскачиваем вот так вот в противофазе, декомпрессируем и растягиваем. Видите, только не ездит никуда, она качает таз именно. У -у -у. Еще раз предлагаем всегда с выдохом. И теперь длинный протяжный выдох, говорим своим пациентам, растянули. Ставим оба локтя теперь здесь, угу. за с той стороны. И еще раз выдох, и теперь пошла техника каток. Растягиваем человека и... Асфальтный каток. И все ее вот. Да. Было? А вот, это все мы до этого подготавливали, подготавливались. А -а -а. да? И в конце, вух, растянули. То есть упор в кость был и в реберные. Что, больно, что ли? Да просто вздохнуть-то хочется да гурусь там немножко смотрите кто-то выдерживает кому-то надо прям да кому-то вот между этими двумя косочками немножко поворачивайте локость нюансы теперь рассказываю кому-то еще мягче тогда вот это частью делать вот связками а кому-то вот вы вытягиваете так Прям чувствуется, надо посильнее. Голову тоже можно добавить. Маятник такой. Раз, раз. А где-то и, и вот так. Прям. Сотрясения не будет. У меня? Да. Да, не будет. Все. Закончили здесь. Переходим к отдельной проработке лопатки. Но об этом в следующем сете, в следующей телепередаче. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, будьте с нами. С вами был Олег Лагудин. До свидания.